на Рыбинском отдохранилище ребята сегодня выехали проверить как у нас сегодня будет обстоять дела будет сегодня рыба плевать? не будет не знаю будет все снимать показывать там ребята опять на то же место приехали пацаны уже собирают собака заведена Саня собирается вот. Дэн тут все закручивает наших плав а -а -а. Максим тут организовывает пищу батя теля готовит батя мы горю готовит да, да да да да сейчас мы все приготовим готовимся к рыбалку готов хлеб Такое солнышко сейчас светит, обалденно. Мы с больших будем или с маленьких? С маленьких, да. У тебя с большим Коробе. Могу с большим. Ну давай большие уже достал чуть Тут не поцелуй, а то не По Поцелуй теряем бойца. 200 грамм, наверное, да? Краще времени. Баль, сколько они? 200? 100. А я даже не знаю, я их не мерял Сотки Мне кажется, 150 или 200 Может, 100, 150 Кто-то вот на палатках приехал прям. Печка топится Это вы просто в прошлый раз не били Толком Поэтому и не поймали ничего. А Говорит, в тот раз мало пили, из этого не поймали ничего. Ты что, ты что ты, ну, ты А он трезвый-то вываливается, а если еще и выпил. Что там, Дэн? Долго еще тебе? Треба помочь я их сначала поставил наоборот а теперь как положено стал. кверху -а -а. жопы поставил да. да. ну ладно какая раз затяни все еще же равно не они понимаешь они вниз бухмат да все давайте ребятушки за начало рыбалки давай приездом за хорошую погоду морозненько сегодня да. вот. вот транспорт Багевич. ну полетел а, а. Ну, будем здраво, боярик <клес> <клес> <клес> Холодная, Холодное, да? у мужика случилось, сломался, а нет, поехал дальше, О, лучок, самый тонный, не ребят, что-то у нас напиток очень прохладный, тебе Ставь. чай не налили, мне надо чай, потом... Потом батя у нас за рулем не пьет сегодня, а я потом забуду да-да-да. Вот <свят> <свят> что? Что? Что? <свят> мы говорим, мы везем тебя до сюда, ты катаешь нас тут. Да. <свят> да. <свят> да ну, что? Ничего, Ты по дороге напился, а мы здесь пьем. Давай между первой и второй. Да, промежуток небольшой. Только у меня чуть-чуть совсем. Потому что холодно очень. Потому не что ты не пьющий. Надо костер разжечь. Холодную. Чья вот эта? Моя-моя. Мне холодное очень. да? Да не, нормально. Не, в тот раз теплую пили, поэтому нормально было. Я даже этот грел за пазухой возил. Слушай, ну она рюкзак есть там, всю дорогу. Да. Ехал в Это просто долго ждали. Она в рюмках налита Рюмка, была ужастый. Конечно, железная. Вот бутылка теплая. Вообще. Как парное молоко. Вот ну, сейчас надо пить сразу. Ну да, теплая. Рука отмерла. Давайте пока она не замерзла. За приезд. Ура! Ура, ура, ура! Так, ладненько, ребята, собираемся уже, все сейчас загружаемся, все, все загружено уже, закрываем машину и встретимся, ребята, на водоеме, будем, буду снимать, вам показывать, что будет плевать, будет, вы не переключайтесь. Ребята, да, ребята, сейчас, короче, думаем, куда ехать лучше. Вон там, за остром ловили, ребята. Вон там сейчас, вон там раньше, за остром ловили. другое место поехали, Сейчас они определятся, ребята, и поедем. Включим все, в принципе, дальше уже, там, когда подъедем. Ребятки, начал я и свои тоже жиры ставить. Батя, он там сверлит так так так оба серё <сих> щипачок первый есть пойдемте посмотрим а он тут вроде клевал или вот на это клевал на это же да стоял тут а другой уже? Другой. А -а. Ну, поздравляю. По, ощущ... <связываем> <связываем> По ощущениям это прям колбаса. По... А -а -а. Какая-то болтала. Ну все, первый есть. начал будем двигаться дальше. Ладно, пойду выставляться. <связываем> так. Ребята, щучка заглотила пипец по самый небалуй. Так, ну что, ждём поклёвок. нос ставят и всё. Я вот направлю. туда бы, мне кажется, ещё будет вот немножко наоборот. Там наоборот, такой полив, а -а -а. сколько народу ловит, как бы, наоборот, как бы, от ручья и в эту сторону вот, годами. У -у -у. Пробовали и там, и там, как бы, подлавливали, но люди не ловили. Обычно вот ручей переехал и в эту сторону. Не, походу... Ну да, сбила, да. может вообще оторвало его Походу болтик Давай, смотри Да, груз рядом Похоже, что стукнул и все. А, может щипач мелкий совсем а, Даже, даже платвичка здесь а -а. Да. есть покусать да не а -а. Ну, ну, ну вот может за хвост не... дернула потому что Заезжай, Мы и обрубили чтобы она не брыкала сильно а, -а. а вот чуть-чуть вот вещь полоска какая-то есть угу. вот. так ладно Выпить за то, что выставили. Потом выпить за первую рыбину. Потом выпить за вторую рыбину. Да тут Потом уже три, за, за 3... сколько? А, за первую поклевку забыли еще выпить. Смотри, у нас уже уже пять тосток. А мы еще не пили. Да. Один сход. Одна холоста издернула. Да. Три результативных. Пока работает эта сторона. Это молчит да, Ну тут потому что мне вот кажется не Кислород мне кажется он там Так, пока три щучки, ребята Солнышко, морозец Небольшой такой Вот Там тоже можно попробовать Ну давайте за первую рыбу за первую пару. За то, что вы все-таки прорыбились. <связь> за то, что выставились. Одним тостом за все пьем. <связь> когда такое было? А? <связь> Давайте. Давайте. Здравым боясь. Здравым боясь. <связь> Ой. Слава, хорошая. Надо водку в термос наливать. Видишь, что я сделал? Я не могу ага. Хуяк. Он нашу Конечно. перелил себе. Давайте вот тут теперь загорается. Теперь тут пускай загорается. 9 часов, ну, уже было. хорошо сидим, нормально. Ветер не сильный. Нормально. Так, там поклевка. Что -то а? не пойму, тащит, не тащит. Бросила что ли а -то уже видишь, хватит, бросит вяло, вяло. Она... Сейчас должно разогреть, когда солнышко разогревает обычно. Начинается. вот тогда мы поставили, вот там мы только поставили, вот где мужики uh -huh. напротив того ручья, ну где вон, твоя последняя uh -huh. а здесь был занят, мужики сидели, а мы отошли туда и там поставили тоже час целый сидели, нифига о, горит, ёбка, вот мой горит mm -hmm. <coughs> флюрик, там флюрокарбон стоит Знаю, ну ду ду э. а? а здесь, ну вообще не почувствовал Она просто жуфсари занула. Ну она на наши глаза загорелась. Не, я подбежал, она мотает. Я подбежал к этой, это стоит. Бери. Потом она как шевельнулась, ну. Пошла, я хватит, вроде все, как бы стандартно, отлично. Еще рановато. Надо да, вы, надо да, было чуть-чуть Ты очень за, за сколько? Мы пока видели флаг загорелся, ты уже его дергал. Нет, да. я с этой возился, она загорелась. Да когда вот ты поворачиваешься, и она загорается. Мы же видели это все. Я же тебя снимал эту на камеру. на камеру? Сколько? Сколько? Пока Сколько? мы Бросай ходили, а рыбачили вот, Кило 60. Я же Кило 640. Короче, я обалдел, отклеил. Буквально Че, вот.. Э, рассказывай. Макс, когда проснулся? Давай везде плотву поставим. И... Минут 15. Да. А у нас один остался. Все, я все скормил. Ну да? мы поймали плату сейчас подлещи Слава богу, я вам собирался звонить. Говорю, все, один живет. Подлещик и остался". это. Я и просто платва. кормил щуку. Я, я такого благо. не видел. Я, короче, задумал, все этот край вообще не работает. Ну ты их хорошо накормил, я Этот край вообще не работает. Отправились. Да, я... Одна вот это. Вот это вот эта... хорошая. Я лег прилечь. Полчасика я вздремнул, Макс дежурил Потом Макс лег вздремнуть, я пошел дежурить Сейчас я ее взвешу, Андрей Смотрю, тишина Думаю, это надо три штучки перестать. Взял бур, сходил, просверлил еще три дырки Потому что одна с той стороны твоя срабатывала, тут срабатывали Ну и, короче, я беру три, успеваю только их снять До сюда еще не доезжаю, загар, побежал Ух! отсюда доезжают, опять Я загар, ссать, а опять загар, справляю. короче. В общем, этому кричу, Макс вставай, все, <с мертвый. Не хочешь вставать. Вот знаешь, загар за загар. И вот один только вон там на глубине, да, остальные все, вот этот ряд 10 штук. Вот отсюда прямо, от этих. И вот так вот в ряд все 10 штук. Вот они через замок а или каждую. А мамку где поймал вот эту большую? Так, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, в шесть. В конце там. это. Там, да? Ближний, ближний сюда. Можно завтра что вот. туда еще чуть-чуть Я думаю, что надо помели просто ряд продолжать. Вся... Ну, фиг его знает. Это просто какой-то выход был бешеный. Вот оно клевало буквально вот. Полчаса. Да. Ну, Полчаса сколько час, ты спал? Час? Час я где-то. Ну, минус 40 клев был. Шикарный клев был минут 40. Ну просто, это вообще, это фантастика. Я одну надеваю, у меня тут бегает. Я сейчас побежал, родной. вот мы поехали, мы отсюда пошли. Я побежал к Дальней, рядом со мной загорается Прям рядом со мной бегу, рядом со мной загораете. Д мне, беги к Дальней. А она крутит, крутит, крутит. Я ее хватит, подсекаю, не потек дальний побежал. Знаешь, вот, вот я говорю, вот что творилось, это нечто. Я весь на спортивной вот Поснимать это можно было по да? Вот ты знаешь, определенный кусок времени. Я не знаю, может сейчас тоже что-то будет продолжаться. Ну мы приехали к двум часам. Ну, Начало третье сейчас. Прям часам думаю заменить хоть было минут сорок. Что там? Давай я тебя с ней сфотографирую. Тоже. Я тоже хочу сфотографировать. Пока на сегодня самая крупная. сегодня самое давайте вот, ну, сколько там 3 160 да 307 300 короче ну я сказал 3 ну как ты две не ладишь повыше надо поднять. У -у -у. Большая, не влазишь. так поклевочка пока мы ездили тут мы сами Половили нормально, но нам надо было жеста ловить. А, да, -да. Красавица. Жуса надо было взять. Бросила, да? молчи. Тяжко бежать за тобой. <свот> <свот> Бросилась, конечно. Держала? Что-то нет, я имею в виду. То ли коряга, может, на ней какая-то была. А -а -а. Ощущение было, что что-то крутую собачь, что-то дернуться. А, сожрала полностью. А -а -а. Может, зуба держала. Может, зуба держала. Батя отличается у нас, опа, Ой, давай, о, оба, оба. оба. поздравляю Батя, оба. все, все теперь по щучке поймали. все, сегодня все миссию выполнили Дай, да, да, да, малька надо, да? Да, малька надо, нету Хорошо заглотила, да? Зацепилось-то, видишь как, ага. четко за губу кило 200. да кило вот и ты обрывился вот такая поклевочки ребята хорошо не сразу ты дернул а дал ей это да, да. Подал, дал. но она мотала потихоньку так батя идет проверять Так, ребятушки. Щука-то небольшая, видно, крючком зацепился. Залёк а вот у меня и... также ушел, да. Спасение щуки называется. ушла бля залет одним Нет, походу, все. Ушла. Походу, ушла. Ага, ушла. ушла а и этого нету видишь на на плотвицу заряжать сюда а? плотвицу заряжать а, а я здесь поймал одну а? я тут поймал одну а -а -а. Полторашку я здесь поймал. вот у меня вот так же на, а на, а на та той, той же лице ушла Нет, это не всем доброе а утро, утро. Сегодня второй день у нас Парни уже заряжены Готовимся, завтракают вот сюда. Батя, да, он кофекури шрубахнет а Сейчас яичницу замутил вот такую вот Сейчас яичницу с бекончиком бахнем И пойдем на лед, ребята Встретимся на льду Так, все, парни, собираемся Да, Для... малька главное не забыли да. Нет, Нет еще, никто не брал <смех> а, да еще, блядь, с собой Вот на, на, на такой, такой технике. А эти сами, сами сами делали, да? Это Авоська делал, забрудненские, блядь. А -а -а. Это еще все Санки, блядь. Артика. Хороший аппарат, ребятушки. А это что, дом на колесах, типа? Ну это палатка или что? Ай, Сани. Вот это. Сани. Нет, а за ним палатка, говорю. Ну, обтягиваю, соб, где-то а -а -а. в А, Вообще да. кайф. Так а сейчас сегодня вообще зачем? Тепло же. Поэтому сани отсыпают. Сейчас пацаны, короче, живца загрузят, и мы двигаемся на водоем. Там встретимся, ребята. бросила тоже всё, она вообще не размотала просто сработала видать от ветра а желез хороший там там глубину только на посты как вот он ставит Так, ребятушки, проверяем следующую Два холостых уже Это с ночи стояло Вчера вставились, второй день сегодня, ребят Да, тут вон щука. Так, ну такая щучка, ребята. Там еще он смотрит два загара. Сейчас посмотрим. Впереди он, ребята, два загара еще. Сейчас там посмотрим, Возможно, что. Возможно, что-то есть. Я подсыпал вчера. Пусто? Пока да. Судя по всему, пусто. А груста хоть чувствуется? Может вообще оторвалась? Нет, чувствуется, что что-то идет, но.. Может на лиму побегаю? Не, на Лиму нету. По весу груз. А -а -а. Еще и малек. Оставляю, Живой. как я. Живой малек, но. Ну. Живой? Пожеланный, да. А -а -а. Видишь. Латвичка. Не заряжать. А -а -а. Так. Есть усилие хоть какое-нибудь? А? Не у усилие, да? Пусто. Потому что сначала потянул и это. А, нет, что-то. Нет. Это похоже за траву зацепляешься. А Хотя, может что-то и есть. Есть, есть. Может. Есть. Что-то нормальное. На лим похоже. Дергается рывки такие. А Хорошо. Вот это мамка! О, обрезала, блядь. Представляешь, Прям... в последний момент обрезала. Обрелеть. Обалдеть, ребят, смотрите, обалдеть. Двойной флюрик обрезала. Ну, Только хорошая мамка. но она считай ночью. Терла, терла, терла, терла. Вообще красава она. молодец. Да. А что, эту жертву я снимаю? Я сейчас новую поставлю. Новую жертву. Только Все. надо у мамки этот тройник. В этом. Ну там чистить. Будет. Далеко, да. Но там есть новый железость. У меня еще 10 желез запас. Ну да, да. Только грустно надо с ним проезд. Хорошая мамка. Мотает, мотает. Все. Максимка. <клёвый> <клёвый> <клёвый> <клёвый> Все, встал опять, да? А нет, не, У ну, Щелкай, щелкай, щелкай щелка. Ага. Щипачок. Ну тоже приятно. Живца надо бы. Да вроде живой пока. Живой живет? Да. Ребята. Максимка ее оформит. не Не, крутит. А, вот. а о, пошла, пошла, пошла щеки ага. Во. вот ребятушки потихонечку начало время 9 час Начало 9 О, уже на пол 9 ну да, начала проклевываться угу. пока щипачки ждем крупные и а пошли Кидай эту, пошли, не снимем. Пока, короче, одну снимали уже второй раз Следующая загорелась, но не крутит. Не крутит, не, не крутит. О, пошла, пошла, погоди Второй раз пошла. Все, встала. Держит, наверное, во рту держит. Не То ли бросила, то ли еще. остановилась, ребята. Сейчас не знаю, есть там, что нет. Макс там наладит свои контакты. Нету. <свист> <свист> <свист> вообще щипак такой, я не знаю даже может Комедия. может отпустим такого вообще, вообще может отпустим его вообще мелкий. померили, чуть-чуть не подходит да и есть тут нечего, пусть плывет дорогой Оп. все, пустили так, опять загарчик, но не мотает. О, о, о пошла сики, сики, сики. А, вообще же в Сане то. Не закоп. Ага. еще возьмет. Да, его вообще нету там. Так, ну чё, ребятушки, потихонечку начинается клев. Время у нас 9 часов. Второй день сегодня у нас, ребята, рыбалки. Пока четыре штучки. Пятого мелкого вообще выпустили. Вот. Да, Все у нас хорошо. Ага, вот это хорошая кряночка. По возрастающей смотри. Так, подожди-ка, сейчас я перчаточки одену. Сейчас меня Андрей Батькович заснимет. Давай. Для ютуба. Как он скажет. Вот. Сейчас вот. мы ей пасть. Откроем зубки, покажем всем зрителям. Дай ее протрем. Красавица! Сейчас она мне руку-то откусит. Это будет контент, когда Когда она ему руку откусит. За палец схватило. Нет, не успела. Смотри какая, а. Я хотел зубки показать. Ей. Ну ладно. Давай. Сейчас мы по-другому. пасть Вот так мы а -а -а. снимаем. ее. Дай зуб покажем зрителям. Другая. Вот они какие зубки. Икряночка. Да он. Но сковородочку икры будет. Детишкам пожарить. Опа Тут у нас живец, работает кислородик, буркает, я пытался поймать, но тут слишком мелко совсем, там слишком мелко, ребят. Сейчас уже 9 часов, уже начинает потихонечку шевелиться, одна поклевочка, вторая, третья, там было сегодня, сейчас ждем. А чуть позже мы поедем с батя, съездим он туда, чуть-чуть попробуем на балансировку окуня поймать. Ну, не знаю. Да, мы, наверное, все-таки штучки три переставим в ту сторону. Да. Ну, че, третий уже... день мы че поедем? За плотой? Ну, посмотрим. Смотрим, по концу да. дня сегодняшнего, Сегодня посмотрим. Роман, а но есть такие будет. предположения, что мы на третий день просто плотычки половим. 100, за поснимаем. Да. В области икрой нам тоже. В принципе, уже щуки поймали, так, в принципе. Вялено. Так что, ребята, не переключайся. Разработка чуть дальше. Я уже, ребят, не побегу, уже сил нету. Вроде утро начинается, а уже сил нету. Сейчас посмотрим. Щипанет он, не щипанет. Ну, принесет сюда, покажет, если есть. Я вам включу, покажу. Вот там сосед тоже, вон, смотрите, тащит, ребята. Оп, вытащил. Вытащу. Такая же. Ничего, щучка такая. Полторашка, скорее всего, издалека кажется. полтора-два, наверное. Ну я имею в виду не десятка, не семерка, не, не, не пятерка. Так, вон еще побежал, видишь, свежие выставили. Все, она сейчас 9 часов и начинает. Оп, свежие факт, выставили факт. на свежем Опа, месте. Там вот а -а -а. И, За неделю она подошла, Денис. Ну не трофей, ребятки. Ну такой. Ложка, да. да? Килошный. Отсюда, судя по отсюда, видно. Вот поймал, видишь? Да -да. Жувца, наверное, надо опять писать. А? два мотка сделала о пошла опять становится она видать перевернула сейчас uh -huh. надо сейчас в следующий раз потянет, надо дергать uh -huh. что нет uh -huh. да ладно Не засек Глубина, ребята, где-то сантиметров 20-30 ото а льда всего вот мы ловим. Потому что на глубине сейчас местные сказали даже смысла нет ловить. Вся щука на мели. Блин! Не засек ты ее. Да. Не засек ты и прямо это. Все с мальком сделал. Слишком слабо дёрнул. Ага. Ну такая, где-то около двух. Да. Пол, да. пол лица оторвало пол лица горит опять, опять горит, тот же суда на ваших глазах сейчас посмотрим давайте туда уже не пойду а, вытащил вытащил молодец взял ее Ну да. Вчера она дуров гнала. Пока, надо. пока нет, не знает. Так, ну мы на свою точку, пока возвращаемся посидеть, ждать следующих выходов. Сегодня уже стал бегать, но много загаров. Он мотает. Опять щипак. Надо выпускать. -то. Вчера таких не было. Вчера не было таких. Вот такой шевенок. Сейчас мы его выпустим. Подальше от луна, чтоб нам потом не мешал. О, батя там притащил. Опять такой же, да? да сейчас выпустим. А что тут? Ты даже голову те же хвост нет ничего а Пускай на следующий год на следующий год приедем, он уже будет килограмм все, ушел сейчас батя пошевели чтобы он разошелся не налил нет Ты еще варил хоть Мам... мамку чтобы Мам... привела сказал. сказал через полчаса будет сказал придет разбираться ребята там решили взвесить я думаю килошка полторашка да. 6... Я считаю, что кило 80. А, батя, кило... да, прав, кил. Кило 48, полтора ровно. Кило 60, полтора. Вот они. Вот она, такая. Как выключить? Знаете? Как выключить? Он вот, сам выключит. Сам выключит. Тарма. горит. гори. Ага. Варик, вчера не работали. Да. <сорабление> В прямом эфире, ребята. Сегодня набегаемся, чувствую. Сики. Подожди там. Андрю, да? такая. О. живца! Не, не, не, погоди, Я думаю, что живца. Пинцет, блядь. И, и живца и пинцет. Пинцет точно. И живца принеси, ладно, поменяем, лучше. Пускай, будешь свежий. Живца. Живца и пинцет принесите кто-нибудь. Говорит, нормальный, он оглушен вообще Он сейчас отойдет, в шоке просто Вон, видишь, начинает шевелиться Давай свежего поставлю Да он даже не резанный Ничего Давай тогда его аккуратно снимем, положим в бачок Ты думаешь, не хватит нам уже садить? Вдруг сегодня что? Сейчас начнется клев, о, вынимай Ну мы с Батю сейчас съездим сильно. Да туда сейчас, его сейчас, сейчас. Ну Погоди, туда его леску, толкни, леску, туда да. толкни вот так, все, все, он а... вылез, убирай палец, палец убирай, вот и а все. Меня не полтора, 10 я Слушай, я думаю, что жуца не менять, но Андрюха говорит, надо менять. Если плотва, то оставляйте. Нет, Нет. вот, Эту. вот я беленькую принес, надо? Ну да, конечно, давай беленькую. Вдруг да. оживет, но да мне кажется, что он. Да ты чё, резанный живец — это самый сок для этого. Для... Ну он, для... он что-то вообще не двигается. Кидай это. Че с... кидай, не надо, пусть в руке он ему хорошо будет. Тебя перекрутил. Я удивился, что вот вчера по-другому она брала. Тут вообще не было вчера. Ни одной нет, я нет. имею в виду, что вот смотри, вчера она хватит, сразу потерла. А сегодня раз, сбила и стоит, понимаешь? То есть совершенно другой как бы хлеб. Технология сегодня немножко другая. О, <свеселся> этот подлечик. Очередная поклёвка. Какая уже по счету, я даже сбился уже. Наверное, десятая. Ой, не знаю. Десятая, наверное, точно уже зовут. Если я уже не, не пойду снимать, что там. Ну, сейчас посмотри, он принесет. Я бегал туда к двум поклевкам. А вы здесь, считай, ты так четыре вот. Ну пять, а реализовано сколько у нас там щук шесть, на сейчас на данный момент? На данный 7 момент штук. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Взяли и 2 отпустили. Две отпустили да, это уже 9. Плюс 15, я бегал 2, 11 поклевок. Плюс пластые. Да. Время уже 10-10. Где-то поклевок 12-15 было уже. Время 10, да, только? Да, время 10, было. Ну не, неплохо поклевывают. По сравнению с тем, что мы были в глухозиме. Рыба уже зашевелилась. Так, Дэн туда побежал, ребята, я опять не побежал с ними это тащит сейчас придет поближе с ними заработал да Может быть еще снять и туда я думаю ничего не надо снимать пускай стоит и стоит потому что там еще... уже он шутит надолбачили пикет, как минимум В ту сторону и даже лучше сюда переставить Ладненько, ребята. Сейчас подойдет, включусь, покажу. А то Ладно, Места мало осталось есть. на карте. Только... Ну, значит, не крутит, тишина. Потом раз, чуть-чуть шевернула. Стою, жду. Ну, Пошла легко, довольно-таки. Нормаленько идет. Думаю, такая двушечка чувствует, клонки подходит. Ну никак. Назад прет и все. Я думал, наверное, 5-6, а видишь, наверное, четверка или тройка. Сейчас он безмена Да, Сколько? Ну-ка. 3200. А сопротивлялась, ребят, у лунки. Я кричал вам, говорю, багор, мужики. А мы оттуда За сдалека... Глаза! Я ее вытянул, а сдалека да, смотришь, ты... как будто там килограмма-полтора всего. Глаза я ее... А я издалека говорю, килограмма-полтора точно. Я думал, двушка. За глаза взял ее. За глаза вытащи. На. Спасибо. Опять загар, она уже горела сегодня, не мотает? Мотает, борода в кейс губ, М -м -м. вырвал, борода а -а была, хороший удар был, И смотрите как кейс скинуло, тут вообще на час будем же сейчас разбираться, не ерунда, вот удар хороший был, это не мелкое. Мелкая так не сможет ударить сильно Надо было подождать чуть-чуть, угу. не торопился Ну потому что борода, я из-за бороды начал Да! Другой еще его нету Щука сейчас вообще, ребята, поклевка за поклевкой вот Минуты две-три проходит Ой, загар, минуты две проходит загар Я не все вам показываю, потому что уже замучился за каждым нас четверо каждый бежит один в одном направлении другой в другом я бывает подснимаюсь и там рядышком чтобы не особо бежать вам показываю сейчас вот чука клюнула там просто всю катушку размотала в бороду вот что там было я думаю сильный удар был а катушка там полностью бороды там короче сильный очень удар был вот на данный момент, вот пока поймали столько вот щучек, время 10-20. Да, рыбалка. Да. Вот, так что, сейчас у нас, в принципе, мы сейчас минут через 20 уже поедем, попробуем на балансир, попробовать половить. Ребята ставим тут, будем ну, они посмотрят за жерлицами, будут ловить. Опять, наверное, рыбалку не, по, ну, не подсниму вам, но приеду. Сниму сколько они поймали Тагар, мы уже на окуня собрались туда поехать хоть попробовать Будет клюв, не будет Сейчас вот эту проверим и едем на окуня Батька уже выехал Крутит, Кидай. Плач что ли? А, а чувствовалось, что она была там Да. Ну небольшая, да? Не, небольшая. А видишь как? Привет, смотри. Ага. -а -а. Через рот вырезали. Ну что, ребятки, одного окуня поймал на балансир. Больше пока поклевок нету. Снимать даже нечего. Приехали токуня, а тут пацаны во всю ловят щуку. Давай-давай-давай, я, я снимаю, все. Остановилась. Вау, Во, вот часики. Привет. Ушла, да? Не рано, поздно. Она уже все, малька забрала. Ага. Поздно. Раньше надо было. Она ее, вот. Ну и что, поймали одного окуня, он поймал, все. Не клюет что-то окунь? Пацаны уже тут сколько, 16 штук? А? 16 вы, да, поймали. Что поймали? Щук то сколько, 16, да, поймали? 16, да. Вот мой локон. Вот таких бы тридцаточку на копчение, нормально было бы. Да, да на... хоть десятка два. Так, загарчик, ребята. Посмотрим, что там у нас. Батя посмотрит я поснимаю О. Смотрите ребят Там и там Смотри у кого будет. Там и там не крутит Надо подождать Когда крутить будет Два загара сразу Два загара, да У тебя крутит батя? Крутит? У меня тоже нет. Бросил. Снимаешь? Ну, тут, уже, тут уже щука, видишь, тропа, походу, щущая. Походу, да. Тут щука на щукина. Не успеваем сальца поесть. Там, ребята, третий загар. Вот раз человек сидит, два человека сидит. Он третий побежал. Еще, еще один загар, четвертый, было бы вообще интересно. Каждому по загару. И каждому по рыбе. Ну да. Оп, есть. Оп, оп, оп, снимай. Ага, оп, снимаю. Оп, Серег есть. И живец целый. У нас тишина. Но он тоже долго ждал. Ну да. Понятно. Пусто, пусто я чувствую. Я его вытащил, а он этот выплюнул живца. А -а -а. Даже отцеплять не надо. А. -а, -а. Что Мелкие, да? А, -а, -а. а тут платвичка хорошая стоит, смотри. Хорошая платричка. Ну, О, еще сработало, Макс побежал. Ага. дальний. -а. Так, двух, двух штук они поймали, тоже штук 18, наверное, поймали. Мы. Около двадцатки уже поймали. 18, наверное, точно. Вот на моей желице стоит Катишина, не знаю, чем там. Это уже девятнадцатый получается. Девятнадцатая щука сегодня. Щупаки! Один мелковат, конечно, надо посмотреть. Подойдет, не подойдет. Либо опустить его. Да вроде. Ну, те вроде мельче были которые а сколько да. должен быть по правилам 30 35. Или 40 35, 35. ну по мере о а чем по мере ну он рукой у него 22 сантиметра 23, Знаю. 23. 23. 50 46 40. 40. 40 есть а 40. ушла ушла живка надо сразу же в с собой брать. Ребята, опять она же вроде, да? Опять не она не же. Она, не она, я тут катушку, я думаю, чтобы видно было. Ага. Не она а другая. А эта катушка развернута. Есть. Оп, оп, оп, оп. О. О. О. О. О. О. Нормальненько, щучка, килошний, тихотний. Вот ну, такой принцип. Раз. Нормально заглотил. Нормально, хорошо. Где живец-то? Вот он перед а, тобой. А, тут вот он живой ещё. Сейчас посмотрим. на да да да Хорошая Нет, мелкая Тащил как хорошая Что, живца да надо? да Так, да да да второй день прошел у нас Щуки наловились, пацаны тут сидят, отдыхают уже да да да да да да да да да килограмм. Короче, по щучке сегодня побегали. Особо, ну, что-то по вам показал, поснимал, что-то не снимал, потому что тоже постоянно бегать, снимать тяжело, ребят. Завтра, третий день, мы завтра поедем за плотвой на речку. Как речка называется? Сить. Сить, да. Завтра поснимаю вам. Если что-то будет клевать, то буду обязательно снимать. Так что все, ребята. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому понравился ролик. Ждите следующей серии. Всем пока. Пока.